Друзья, всем привет! Компания TSS проводит предновогодний розыгрыш призов. Для участия в конкурсе необходимо снять видео с техникой ТСС и выложить его на наш сайт tss.ru слэш промо. Конкурс будет проходить с 12 декабря по 27 февраля. Каждую неделю случайным образом среди зарегистрированных участников будут выбираться 4 победителя, которые получат ценные призы. Смартфоны, фитнес-браслеты, беспроводные наушники, наборы инструментов, зарядное устройство и многое другое. 27 февраля состоится итоговый розыгрыш. Помимо этого, 27 февраля будут выбраны 4 победителя, чьи видеоролики получат наибольшее количество просмотров за все время конкурса. Они получат специальные призы от компании ТСС. Желаю успехов в новом году и победы на нашем конкурсе!